Привет все мои зомби! Мы будем сегодня с вами играть в Killing Floor 2. Я немного поиграл, чтобы не таким уж лохом быть, поэтому давайте я прям сразу начну с сетевой игры. Да, прям сейчас начнем их орать. Их орать. А, как мы видим, я играл за бойца поддержки, но я теперь думаю, может быть, поиграть за подрывника, но это не факт, не факт. Говорю сразу, давай, ну, начинаем ищем игру пожалуйста найди нам игру поиск сетевой игры подождите ждем да это точно мы ждем давай же давайте давайте давайте пока ждем вы просто поставите сейчас лайк вон там внизу эм, я не знаю подпишитесь на канал поставите колокольчик если вы этого еще не сделали я надеюсь что вы это уже сделали и не забывайте что я вас всех люблю. <свен> да. Так. Я не знаю. Может быть поджигатель, подрывник, стрелок. Да нет. Ладно. Мне, мне в принципе этот нормально. Да. Блин. Нифигасе мне команда досталась. Второй, восьмой, седьмой, шестнадцатый, второй и пятый. Ну второй я один, второй. Ладно. Да, да. Поехали. Эм, как бы. А, -а, а, игра уже началась. Ладно, подождем, подождем. Я забыл, видимо, галочку поставить, что только эти, только только с начала игры во. А еще музычка. Вот интересно, за музычку у меня могут забанить. И кажется, меня сейчас слышат. Ха-ха, ладно. Игровой процесс. включить да, да. Звуки звуковождения. Громкость музыки. Переговоры. Звуковой контроль. А, вот это, наверное. Да? Вот это? Нет, не это. Эй, ребят, как убирать, народ? Да, да. А, а, автоприцел, поворот, автоприцел, замедление, ладно. Так, а, вокал музыки, звуков не знаю что это. Минимум переговоров или, или как? Что? Понимаю. Громкость диалога, чуть-чуть уберем. Эффектов чуть-чуть уберем. А это чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Как убь? Убер... Как как? заблочить себя Эй, пожалуйста уберите с меня звук как это сделать как это сделать эй народ как выключить микрофон в игре ладно народ вы будете страдать я буду говорить с вами потому что я записываю давай убивай ну Я надеюсь, что все-таки меня не слышат. Но, скорее всего, слышат. Стрелять. Умеешь ты стрелять. Давай на другого. На Командос. Командос. Командос. Ой, Командос. 16 уровня. Вообще топовый. Это женщина. Руки хорошо, заходите ко мне, кабина уже открыта, славно, товарищам по недалеко. команде не помешает лечение. так, я сразу хотел Прямо себе купить стволочку, пожалуйста, а -а -а. <tenha olives> собака, У меня Кто да, может да, пожалуйста, киньте мне пару копеек, 50, пожалуйста, 50, 50. Как, как вот это... А, вот, запроси деньги. Не, бы деньги не помешали. А может, мне ну пожалуйста. кто, кто щедро подает бедную, подает господь. Снова появились мутанты. Очень 50, скоро 50. Ха-ха-ха а мне уже поздно, да? Спасибо. Вообще. Чтоб вас. Плюс играть. Время без почти мёта. стекло. Скорее. Вообще. О чем это оружие? Вообще, вообще ужас. Обидно, так. Кабина закрыта. Пойдите, отличитесь. Мерзавцы еще не все закончились. Не расслабляйтесь. Вот так. О, могу подразнить. Вот <смех> Давай, с дальнего буду. Стрелять. Принадье, заряжаю. Проклятье заряжаю. Я разорву, это, боже, <смех> Знаете, прикольно прикольно глазимет. Воу! Собаки! воу воу воу воу во. Давай, давай! Да. Пуль! Пули закончились! Пуля! Пуля, хама, пуля! Нет, ладно, все. Кстати, это эффективнее дробовика. По-моему, по-моему, не точно. Один выстрелил, один труп. Да. Ладно. Мы дали патроны игроку. Ммм. Mm -hmm. Оу. Псина, свиноток. Так, да, держать. Когда закончите, я открою какие-то торговцы. Оу меня? Где меня? Вы чё? Интересно, здесь есть какие-то укрытия, которые можно самим поставить? А? Не знаю, не знаю. Ой, ой, ой, ой, ой, ой! Все, наконец И пополняйте запасы. Наконец-то. Блин, я хотел в эту. Выглядите ужасно. да. Это меня поддержит. Пуль вообще нет. Буквальном У меня 612, господи. Мы сражаемся не против плоти и крови, а против Заходите в магазин и улучшайте снаряжение. Восполняем. Парный пистолет. Восполняем. У меня еще 200 остается тоже. Прикольно все наши в порядке. Можешь купить винтовку? Или почти не осталось времени. Или огнемет. А, огнемет нельзя, да? Можно? Нельзя? Можно? Нет, нельзя. Автомат. Думаю, немного денег. О, нет, говорит ясно. Лучше не помешать. О, клево. Ух, ты, двойной. Вообще шикарно. Знаю, как... Че тут? Заварить можно? Да. Забираем? Давай, запираем, запираем, запираем. Перерыв окончен. Пора заработать. Так. На подходе еще мутанты. Продолжай. Ой, я, кстати, по-моему, хорошо, что закрыл. Хорошее ой, дело. Чего не вижу. А теперь... Ой-ой-ой. Ребят. Как... Че? Почему у нас замедление? Кто там хэдшоты раздает? Ого! Кажись, я зря сюда забрался. Да. Потому что у меня оружие это такие. Э, я так, бы не сказал. Вы Изи-изи-изи. Бро, изи. Пистолетами, давай. Стой! Собака, ты уау, Воу! Сирена. На да какие раз... ребята на пауклендах да какие ребята на коуклендер дробовичок ну ладно гвозди мят теперь мы идем чиститься воу воу воу, воу воу воу воу давай давай на Так, тюрьма, кстати, отвратительно. Вы почти зачистили эту группу. Славно Да, на пистолетах теперь чуть-чуть поиграем. Воу-воу-воу-воу-воу! уууу, во, народ, народ! Давай, я полечусь. Фу, фу, фу, фу, фу, фу. Фу, фу-фу, фу, фу. Фу, давай, двое, двое остались. Давай. Сирена. А, -а, -а и зарядка. А -а. Заходите как. Ладно. Кабина Чё? уже открыта. Куда? Славно. Хорошо, пошли. Мне нравится, когда все возвращаются живыми. В тюрьме будет. Опа, Хорошо. патроны. Как у всех с, с патронами добрый день заходите за своими орудиями так -а -а. да. гвоздимет не понравился пистолеты нормально а вот огнемет я продаю еще надо броню купить сразу посмотрим подрывное что у нас еще есть Рывчатка. Гру... ладно серьезно потрепан по правде говоря дальность урон меньше нет фигня стрелок люди последние покупки Три уже видно врага. Анетомет. Да, вот это возьмем. Помогла? Почему бы и нет? О да. О да. Давай закроем. Можно закрыть? Да, можно закрыть. Время почти стекло. Скорее. Еще бы полечиться? Ну ладно. Закончили. Ой, Самое спасибо. Можно сказать спасибо. А, Время а, Идите убивать а, э... Ладно. Будут еще мутанты. Эй, вы аккуратно тут вы. <свец> Кто не заварил дверь? А, я же. Да, ну удерживай. Деньги ищут база. хорошие руки. Эй, эй, эй, эй, эй. Народ, народ, народ. Да я хочу заварить эту дверь. Можно? А, нельзя. Ясно. Так вы сказали сразу. А, а, а лаги, лаги. Походу лаги начались. Вот что значит сетевая игра. Да, еще раз вылечимся. Воу! Стой, стой, стой! На! Ой-ой-ой! На! пока заткни свою рожу давай спитфай брони 61 здоровье 87 пока написываете поближе. Ой, а что это не перезаряженное? А, я думала не перезаряженные. Ты че, дебил? Я закрою дверь, пожалуйста. Можно? Есть, можно. Ребят, давайте здесь. Давайте здесь жить. Здесь хорошо. Шикар, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, есть все готово ребят где кто что почему давай гвоздимет ой ой ой на на давай фаер фаером печь да. 90 опыта получил за фарш вылечите его кто нибудь давай музычка такая О, боец поддержки третьего уровня шикарно ладно поехали дальше а, мне полечиться а, где еще один Мы за тем, что я делаю, ладно? только бы не сглазить Рада, что вы о идите вот в он. За побежали Побежали в кабину. Побежали и все в кабину. Нет души, это же не убийство. Это не убийство. Конечно, это не убийство. Тысяча. Вау. Хорошенько. Вы деньги заработали, а теперь сраньте. Так. Так, так. так. Так. У меня еще 500, да? кому-нибудь деньги нужны? У Могу меня дать? Кто может О, двойной спидфай. Блин, может продать? У нас почти не осталось времени. Выбирайте. Да, смогу. Могу пожертвовать немножко, если кому-то надо. Как насчет немедленного пожертвования? Кому-то деньги надо. Все, хватит с вас. А то я совсем без денег тоже не хочу оставаться. Я вот-вот закрою кабину. Так, это Speedfire, Вот, вот этот. Блин. Ах, сюда. Перерыв окончен. Пора заработать. 153. На Господи, мутанты. давайте закроемся. Ой. Ой, давайте вот здесь. Давайте здесь. Как забраться? Эй! И все, я вижу. Все, я вижу, пошли. Ух! Размялись. Мы, мы не разминались. Есть альтернативность, режим Нет, набито. во во во во во во во во во во во во Народ. Есть. И это нормальная сложность? Вы что, серьезно? <связываю> а. Все. с с с чуть-чуть осталось. осталось давай народ учился пистолет побежали и быстро запасы. это меня здорово когда никто не гибнет а? не ой это не так извиняюсь блин у всех перекур всех перекур о 1600 вообще Поверим шикос боясь, опасно, так сейчас посмотрим а, ни черта не вижу заходите в магазин и улучшайте снаряжение э -э -э, я оставляю гозде продаю вот это 1500, да? Дробовик. Тут вот Снова появились мутанты. Очень скоро кабину придется закрыть. <рекция> а... Боевой... Боевой наш купить. Все, а, дробовик купить. Давай. А, дробовик. Время почти стекло Скорее! И чуть взрывное. Спидфа, да, ладно, возвращаем Спидфа. Приближаются еще мутанты. Задело, друзья о, мои. О, тяжело, прям. теперь. Ух, о, я слышал. Я вижу. Это мои патроны. На, на, собака. Есть. Все. Раз, о, ничего себе. Нет, я спитфаер хотел. Нас, собака. Нас, собака. Воу. Ты что издеваешься? Почему я тот называл Speedfire, если это Speedfire? надо валить, надо валить! Ребят, ребят, ребят, ребят, вы что серьезно? Хорошее начало, осталось еще много, вообще жесть. Боюсь, что я сдохну. Так, Попалась. А, у меня нет гранат. Народ, гранаты. Давайте будем на зоне все-таки, а? У меня патроны заканчиваются, блин. давай-давай есть есть все так пронесло молодцы вылечить вылечись вылечись Давайте восстановим дверь пожалуйста. Еще чуть-чуть. Давай. Еще, еще, еще. А, собака. Давай, я раскрешаю себе. А, так, остановился. Давай, я готов. Я готов. Я готов. Давай. Чуть-чуть осталось. Давай. Давай. Ну. Разумно. Есть. Последние покупки. Ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Так, нужно, знаете, нужно... Хороший инстинкт. Ух, чтобы купить. Ой, эй! Не эй! Как все? Еще целые? Давай, давай, и... давай. Взрывное покупаем, а народ. Не ну ну. на Пожертвованиях По нет ничего плохого. Знаете, что? Я почти удивлен, что вы еще живы. Рада, что вы вернулись. Так, кровь не нечего. броню запачкайте. и смотрим взрываем. За так, хочу, хочу, хочу, взрывчатка. Наезжаем. Не а, да. Может, Продаем, спидфайр. У нас Продаем почти спидфайр. не осталось заряд. Выбирайте. Заряд. А, да и продаем Берите, пистолет. О, вообще шикарно, спасибо, ребят. А, Переполнено. О, спасибо, это очень да, шал, лыж, а это спасибо. Подними, а. Я вот вот закрою кабину. А, 187. Может, все-таки это... есть там? Может, там есть? Блин, не успел убивать Ладно, пошли. Плохого. Так, кто у нас здесь? Патриарх. Когда-то Кевин Клем был ярким ученым, но после стал своим величайшим творением. <звы> а после стал своим величайшим творением. <звы> <Да>. <звы> а что это у меня куплено вообще? Ч за хрень? Ч я помпу Сба... ч? Ч это такое? О, я же не то покупал. Где ракетницы? Я, где Собака. Я, тут, а, спасите! О, пожалуй, Воу, ты ч, серьезно? Дичайший Новый мужик! По побежал, побежал, побежал! Нет никакого пистолета. Автоматически. Давай, давай. Подряд. Не смей, подряд. Установи ХП. Давай. Ой, перезарядочка. Ой, ой, ой, ой. Давай, давай, давай. Давай, кидаем эй, стой, патриарх! Я гранату тебе бросал, ты дебил. Перезарядочкой, давай. Как эмоциональная, так... И Игровая. Давай! Вы же понимаете, что они иди сюда. Чё? моего А, на меня! Yes, yes, Блин, народ, вас 8 пп. Надо, надо полечиться. Ты че, серьезно? Уйди нафиг от меня! На себя, Почему все на вы... меня? Чего а, бегу, мы... бегу, бегу, бегу, как могу, как могу, бегу. <приниматель> О. Вообще жесть. Тварина такая. <платная> Эй, нам нужен подрывник, пожалуйста. 9 патронов! Отличный выстрел! Ааа! -а -а. Патроны, патроны, патроны, патроны, патроны, патроны, патроны. Хотя бы чуть-чуть. А. Блин, восстановись. Это меня Давай! Давай! Давай, давай, давай. Все, у меня нет И патронов на нем. Ты, ты такая а... Босса, не убей, ты, убей! Убей! Убей! Убей! Убей! Надо было зажигательное брать. Ч... У -у -у. Ты чё Владнула такая. <взвешь> давай, к... давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Никаких медиков, никаких медиков, никаких медиков ему. Не давайте ему вылечиться. Нет, нет. Бежим за ним. За ним Что бежим. Снова и снова. Где это тварина? Я вы его, вы не, вы его не вижу. и Бегайте тут, как и скухом Я заставил вас изтекать в кровь Да я воинам получу вас О, Я заставил вас изтекать в кровь тут, О, пожалуй, я. вам пора бежать Народ, э, давай! Народ, давай! Русские. Народ! Блин, ты что серьезно он убил он его убил воскрешение пожалуйста есть мы втроем давай когда нужен ну же, Собака. Мы ч ⁇ умрем, что ли? Вы заметили, я, я он? А. Собака, я умру. Чувак, ты один? Давай. Давай. Вот, блин, я не знаю, хрена, но у меня деньги потратились на второй дробоид вместо взрывного. Я должен был взрывно что-то купить. эту хрень. Давай. Давай. Ах, ах по ногам. Ай, все умер. в Следующий раз больше старайтесь. Мы погибли, Ой, народ. Постойте. Следующего раза не будет. Будет, будет, будет. Обидно, так как. Чё, я опять ни одного достижения не получил, да? Обидно. Все, я выхожу. Ух, это было мощно. Ну, давайте будем заканчивать на этом. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем ставить колокольчик. Killing Floor 2 был здесь, на ваших экранах. И прям сразу же заходи на видео, которое будет Overwatch кейсы. 42 кейса и несколько легендарок я получил. По-моему, 4 или 5 штук, я точно не помню. Всем пока!